Трианекс. Real Business Team. Всем привет, с вами Ася Стрельцова. И это видео записано специально для участников Бизнес Академии международной команды интернет предпринимателей Трианекс. Сегодня вы узнаете, как скачивать видео всего за один клик с различных сайтов соцсетей, в том числе из канала YouTube. Для этого установим бесплатный помощник Save На сайте, который вы сможете увидеть в описании под этим видео. Нажимаем кнопочку «Скачать», после чего скачивание у вас может начаться либо автоматически, либо вам предлагают нажать данную ссылку, если загрузка автоматически не началась. Я пользуюсь браузером Google Chrome, достаточно удобный браузер во всех отношениях, и у меня программа скачалась автоматически, после чего мы открываем файл загрузок Нажимаем Показать папки и запускаем двойным щелчком данную программу. Нажимаем кнопку Запустить. Загрузчик SaveRoomNet начинает установку программы. Мой компьютер попросил меня подтвердить в том, что я хочу действительно установить эту программу. Я подтверждаю это. Выходит новое окно и мы выбираем пункты, которые нам нужны для установки. Установить во все браузеры. Я убираю ненужные мне пункты. Нажимаю кнопку «Далее». Также убираю ненужные для меня пункты. И снова нажимаю кнопку «Далее». Меня просят закрыть окно моего браузера для корректной установки. После чего нажать снова «Ок». Установка успешно завершена. Нажимаем кнопку «Завершить». Теперь, друзья, проверим, как это действует на практике. Для этого... Попробуем скачать видео с нескольких социальных сетей. Это моя страница ВКонтакте. И теперь под видео у меня появился такой значок, такая стрелочка, на которой, если я нажму, появляется кнопочка «Скачать». Я выбираю формат, нажимаю на него, и после чего у меня происходит скачивание. Это для ВКонтакте. Давайте попробуем на одноклассниках. Например, в «Одноклассниках» я увидела заметку, которая мне понравилась, навела на видео и появился такой значок, опять такой стрелочки. Нажимая на него «Скачать» и выбирая качество. После чего опять происходит скачивание. Если, например, вы увидели видео в группе, то точно так же наводите мышкой на видео, нажимаете кнопочку «Скачать», выбираете формат и скачиваете видео. Давайте посмотрим, как это работает для Facebook. Вот я увидела пост, нажимая на этот пост, и у меня появляется значок «Скачать». Нажимаю на этот значок, выбирая формат, и точно так же происходит скачивание. Как же это работает для канала YouTube? Например, вы нашли понравившееся вам видео. И уже под этим видео у вас появляется кнопочка «Скачать». Вы точно так же нажимаете, выбираете себе формат, который вы хотите скачать, и нажимаете кнопочку «Скачать», после чего у вас начинается загрузка этого видео. Итак, друзья, в этом видеоуроке вы узнали, как скачивать видео всего за один клик с различных сайтов, социальных сетей, в том числе и с канала YouTube. И на одну ступеньку повысили свой уровень знаний? Если же вы хотите знать и уметь применять нечто большее, а именно секретные, проверенные на практике методики для повышения вашего уровня финансового дохода, то прямо сейчас обращайтесь к участнику нашей команды Трианекс и узнайте, как присоединиться к команде, бесплатно обучаться в бизнес-академии Трианекс и зарабатывать деньги. А я желаю вам успехов во всем. Подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующих видео. Трианекс. Реал-бизнес-тим.